Салон «Матрица» предлагает на ваш выбор компьютеры и ноутбуки по низким ценам. Внимание, акция! С 15 марта по 15 апреля ноутбук Ленова всего за 13 550 рублей. Салон «Матрица», компьютеры и ноутбуки на «Советской 16».